Здравствуйте, меня зовут Ирина Барнатан, я живу в Израиле. Я записываю ролик-отзыв для Мерамбека Шумуратова. Мы с ним два дня назад мы провели сессию, и я очень была довольна, просто супер-мега. Мы обнаружили целых четыре блока, которые успешно удалили. Теперь я чувствую значительно более лучше, меньше давления, меньше напряжения. Я с большой-большой любовью рекомендую Рамбека. Он просто замечательный. И медитацию, которую мы делали, делали вместе, тоже очень интересная получилась. И само погружение было такое, что я еле рот открывала. Достаточно глубокое. И с большой-большой любовью к тебе, Мирамбек, и большого счастья тебе, и успехов. И обнимаю тебя и целую. Большое-большое спасибо.